Как делают купольные дома из пенополистирола в Японии? Как и то стилана. 20. 2017-12. Одна классическая понимание материалов для строительства жилых домов постепенно размывается и видоизменяется. Еще недавно окна из профиля ПВХ вызывали серьезные опасения и недоверие. Сегодня уже появились принципиально новые строительные решения для постройки обычного одноэтажного жилого дома. Это японские дома из пенопласта. Точнее, из экструдированного пенополистирола плотностью в 30 килограммах слеши М3, который хорошо известен в строительном деле, как один из самых эффективных материалов для теплоизоляции стен. Относительно недавно, всего 5 лет назад, японская строительная компания Japan Dome House предложила и начало выпуск конструкции частного одноэтажного дома принципиально нового дизайна и исполнения. Здание представляло собой купол или полусферу со стенами из пенопласта, упрочненного механической обработкой. Кроме многочисленных технических и технологических достоинств, новый японский дом выглядел, как настоящее здание из будущего. Достаточно стильным и объемным Дом из пенопласта отличается абсолютно инновационным подходом в организации строительства жилья Здание не строилось в старом классическом понимании этого слова Его стены собирались из комплектующих узлов, готовых дверных и оконных блоков А значит, издержки на строительство были рекордно низкими Коробка и стены дома изготавливались из одного материала пенопласта И собирались, буквально как детский конструктор, из штампованных промышленным способом готовых секторов Купольные дома благодаря своей форме и небольшому весу стен не требовали каркаса и жесткого фундамента Здание можно было установить на подготовленную круглую площадку с си панелей или асплит В итоге японский дом из пенопласта получился просторным, теплым и очень дешевым, даже по российским меркам Стоимость одного комплекта купольного дома с диаметром основания в 8 метрах Высотой потолка в 4 метрах и толщиной стен в 10 сантиметрах был заявлено на уровне 3500 дол. Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с конструкцией дома, это относительно небольшая толщина стен здания. Технология изготовления предусматривает толщину стены с уложенным наружным и внутренним покрытием от 100 до 190 миллиметров. Производитель считает что при данной форме дома этой толщины стен достаточно, чтобы противостоять силе ветра в 25 метрах слэш эс и любой толщине снежного покрова. Технология постройки такого дома из пенопласта отработана японскими разработчиками практически до мелочей. Стены или сегменты дома производятся на промышленных печах и прессах в виде готовых узлов. Площадку под здание заранее выравнивают и фиксируют на грунте с помощью легкого свайного фундамента, если рельеф местности сложный. Имеет наклонный текучий грунт, японские специалисты рекомендуют изготовить кольцевой мелкозаглубленный фундамент. Но в классическом варианте японский купольный дом может вообще располагаться на скалистых породах в горах или в условиях заболоченной местности, без какой-либо модификации стены формы здания. После оформления основы под дом устанавливают стены и центральное фиксирующее кольцо, выполняющее роль силового элемента. Далее в оконных и дверных проемах стен устанавливают окна и двери, настилают покрытие пола, окрашивают стены. В готовых каналах внутри стен подводят и подключают электричество и коммуникации. Наружная поверхность стены из пенопласта обязательно штукатурится и окрашивается. Японские строители рекомендуют использовать покрытие из пенополиуретановой смолы, хорошо защищающей пенопласт стен дома от эрозии солнца. Одноэтажный дом с диаметром основы в 7-8 метров, в зависимости от комплектации и компоновки внутренних перегородок и стен, может иметь общую площадь 54-60 квадратных метров. По меркам японских архитекторов этого вполне достаточно для комфортного проживания 3-5 человек. При необходимости можно построить эллинговый вариант японского дома из пенопласта, у которого форма не круглая и вытянутая. Это позволит еще больше увеличить полезную площадь здания без увеличения нагрузки на стены. Такие варианты предполагается использовать для складов и офисных помещений. При желании внутри купольного дома можно обустроить второй этаж, установить перекрытие и декоративные стены, что даст уровень комфорта, сопоставимый с типовыми японскими городскими квартирами. Модульный принцип позволяет собрать из нескольких модулей дом с большой площадью помещения и даже целый городок с переходами и несколькими уровнями движения. Основным преимуществом является высокий уровень теплоизоляции материала. Стенка дома из пенопласта толщиной в 100 мм имеет такую же теплопроводность, как стена в 1900 мм из силикатного кирпича, дерево в 350 мм или бетонная стена в 4800 мм. Прочность экструдированного пенопласта достигает 45 килограммов слэш М3, что очень немного для строительной несущей конструкции, но при толщине стен в 200 миллиметрах ее прочность будет соответствовать деревянному дому с толщиной стены в 40 миллиметрах. После нанесения защитного покрытия на пенопласт долговечность японского дома составит до 60 лет гарантированной эксплуатации. Низкое водопоглощение позволяет не бояться даже самых сырых грунтов почв, интенсивных дождей и сильных снегопадов, но не все так радужно в постройке японских пенополистирольных домов. Прежде всего, пенополистирол очень боится высоких температур и хорошо горит с выделением большого количества газов. Кроме того, под действием солнечного излучения пенопласт японского дома интенсивно крошится и разрушается. Поэтому для защиты рекомендуют наносить толстый, до 50 миллиметров. Слой декоративной штукатурки или другого защитного покрытия, поглощающего ультрафиолет. Наиболее эффективным признано металлизированное покрытие на основе алюминия. Японскую технологию постройки купольного дома быстро подхватили в Европе, с небольшим усовершенствованием материала для его постройки. Сегодня японский купол-дом зачастую предлагают строить не из чистого экструдированного пенопласта, а из полистрел-бетона. Японский купольный дом стал значительно тяжелее и массивнее. Теперь для его постройки требуется, как минимум, мелкозаглубленный фундамент и дренажные приспособления. Дом сохранил свою замечательную теплоизоляцию и прочность. Но большой удельный вес полюстрел-бетона, достигающий 200 килограммов слэш М3, изменил технологию сборки дома. В классическом варианте сегмент в одном восьми купола японского дома свободно поднимали и устанавливали всего два человека. Теперь для выполнения подобных работ необходим кран и специальный автомобиль для перевозки крупногабаритных блоков. Нельзя сказать, что конструкция японского дома в новом технологическом решении потеряла свою привлекательность но стало значительно дороже, к позитивным изменениям можно отнести и увеличение прочности стен и возможность формирования куполов с большой высотой потолка, до 5-6 метров. Кроме того, полистрал-бетонный вариант японского дома больше подходит в качестве капитальных построек для гаражей, складов, ангаров. Стоянок из-за большей прочности стен, а значит, большей стойкости к взлому и проникновению злоумышленников внутри постройки. Компоновка и внутреннее устройство дома, задуманное и предложенное японскими специалистами, очень хорошо подходит для постройки небольших коттеджей в условиях высокогорья для горнолыжных и альпинистских городков. Хорошая теплоизоляция пенопласта и стойкая к ветрам форма японского дома подойдет, как никакая другая. Из таких домов можно формировать временное жилье любого назначения, причем уровень комфорта позволит обеспечить длительное проживание в купольных японских городках. Источник